В нашем видеоуроке я вам расскажу, как работать правильно в карандашной технике. На моей модели я выполняла вечерний макияж, который приближенный к свадебному. А также я работала с проблемной кожей. И если вы хотите узнать, как правильно работать с проблемной кожей, смотрите этот видеоурок. Вот, и нанесла перламутровую базу уже, немножко блика есть на лице. Я знаю, что для проблемной кожи нельзя использовать перламутр. Но здесь я перламутро использовала для того, чтобы сияние было кожей изнутри. Я перекрою тональным кремом достаточно сильную кожу, что не будет жирных пятен. Затем я буду аэрографом распылять чистый силикон. Силикон делает кожу более ровную, то есть он попадает во все ямки, и когда я буду тоном наносить, кожа будет более ровная и гладкая. Затем наносить буду тон для аэрографии аэрографом, самый светлый. Если вы хотите добиться очень хорошего перекрытия, но при этом, чтобы не было особо видно тона на лице, нужно работать аэрографом. Всегда следите за тем, чтобы шея не отличалась от лица. Делаю скуловую коррекцию самым темным тоном, тоже этольешным. Делаю блики перламутром темп-тум. Делаю коррекцию бровей, для этого мне понадобится серый карандаш, каскад фирмы, и коричневый тоже каскад, и кисточка скошенная. Когда вы делаете брови, никогда не делайте брови, чтобы вначале была четкая линия. У нас не растут брови сразу четкие, поэтому впереди чуть-чуть прорисовываем, как тень даем. Затем... Вот я одну форму уже сделала, брови. Я заполняю, скажем так, проплешины, где не хватает волос. Коричневый карандашик мне понадобится, чтобы хвостик сделать, то что хвостик должен быть более темным. И когда я уже заполнила все свои пробелы, я тогда формирую бровь все вместе соединяю. сейчас мы будем делать с вами макияж карандашной техники. Для этого нам понадобится белая матовая тень Тень должна быть не слишком твердая и не слишком мягкая среднюю нужно находить для того чтобы она легко ложилась на глаза Вниз смотри выбеливаем веком я один глазик уже выбелила когда вы выбеливаете веком, Нужно, чтобы не белое было, а полутень белая. Для чего нужно выбеливать? Чтобы тени ложились хорошо, потому что когда тени ложатся просто на кожу, они приобретают оттенок кожи наверх а Затем, чтобы они впитывались и держались достаточно долго, и самое главное вниз, это карандаш. Карандаш не будет расползаться, не будет течь, и он будет оставаться таким цветом, каким он есть. То есть он не, не поменяет цвет, не возьмет вниз цвет кожи. Но если вы сильно перебелите вверх, тогда у вас будет карандашик снимать белую тень, и до тех пор, пока он не снимет тень, он не начнет рисовать. выбеливать нужно для карандашной техники и для теневой техники для акварельной для гелевой техники выбеливать вообще нельзя затем мне нужно будет перламутр чина чита 66 -й. я наношу на края наверх там где у меня будет карандашик я перламутр вывожу прямо к вискам я не наношу четко вот на эти границы, дальше у меня нету. Я прям вывожу, чтобы у меня было больше пространства. Ну, у меня бровь уже накрашена, поэтому старайтесь на бровь и не залазить. Наверх. Смело наносим. Ну, тоже, конечно, много нельзя нанести вниз, потому что если вы много нанесете, тоже... Карандаш не будет рисовать, пока не снимет перламутр. Для чего нужен перламутр? Для того, чтобы карандаш плавно тушевался, и края у него не были четкие, а мягко прятались под перламутром. Очень важно выбрать правильный цвет карандаша, потому что есть разные коричневые цвета. Есть больше в режимку, есть больше в серинку. А вам нужно найти натуральный темный коричневый цвет. Затем качество карандаша. Карандаш должен быть не слишком твердый, потому что если будет он твердый, он не будет рисовать, и плюс он будет вредить а, глазу. А если мягкий, он будет течь. Вам нужно средней твердости найти. начиная снизу и заполняем штришками. Старайтесь а нажим делать на кончик карандашика, чтобы ваши края уже сразу мягко списывались. Не бойтесь сделать большой штрих. То есть как понять, докуда вы штриховать? У вас есть, вверх, посмотри, вот объем. И вам нужно через объем этот перейти, переступить, грубо говоря. Для а, тушевки краев вам нужно будет натуральная кисточка, язычковая, мягкая наверх. И мягко, мягко, мягко растушевываю края. Не давлю. И чуть-чуть добавляю глубины. В карандашной технике вообще а, можно работать максимум три раза на глазах. Дальше уже начинается грязь сети. Низ я сделала, теперь мне нужно как-то перейти наверх. Прямо смотри. Обязательно а вы следите за тем, чтобы ваш клиент смотрел прямо. Она может смотреть куда угодно, но вам нужно выставить так, чтобы вам было удобно. Вот у нас слизистая. Ставлю вот засечку и начинаю вверх делать. У нас глазик объемный, поэтому здесь важно все объемы сохранить, не убрать. А затем эта засечка мне говорит, как правильно держать карандаш, направление карандаша. Можно вот так вот держать, вот так вот, вот так вот, вот так вот держать. А засечка мне уже сказала, какое мне должно быть направление карандаша. Кисть тоже плашмя, края мягко-мягко списываю, недавленная кисть. Помните о том, что карандашная техника это не подложка под тень, карандашная техника вы простраиваете глазе, грубо говоря, вы строите, убираете что-то, какие-то объемы добавляете, что-то исправляете. Дальше мне нужно как-то соединить верх и низ. Вот нахожу впадинку. Только действительно впадину мы находим, а не а, выпуклость, потому что можно... А, Сместить глаза, если вы на выпуклость делаете впадину, у вас глаз сразу будет опускаться. А вам очень важно, чтобы все естественные линии, естественные объемы остались на своих местах. Для этого, если вы плохо еще знакомы с глазами, не стесняйтесь пощупать их немножко. Прямо. И веерно, веерно соединяю вверх и низ. Захожу на уже наверх, для того, чтобы у меня не было отдельно, как будто вверх отдельно, низ отдельно, середина отдельно. Края подтушевываю кисть плашмя. Добавляю немножко. Теперь вниз прошу. Вниз. Угу. Теперь я буду закреплять карандашик. Для этого мне понадобятся палетки. Уже не помню, какая. Лососевая, вторая. И холодная розовая, тринадцатая. И кисточка, синтетическая кисть для тушевки. Всегда следите за тем, сколько и как вы набираете теней, чтобы не было, потому что вы поставите, а там пятно наверх. Закрепляем. То есть я уже закрепляю, я уже не думая о том, чтобы чистенько как-то там что-то делать, чтобы где-то глубину дать, либо еще что-то, что-то исправить. Все, я уже сделала свою схему. Мне осталось только закрепить карандаш для того, чтобы он не потек, и цветами разбавить, чтобы не было однообразно. Кисть плашмя тоже. Я работаю э, кисточками в основном соболем потому что я хочу более плотный, плотную текстуру получить. Если вам нужна прозрачность большую, тогда работайте белочкой. Очень важно, чтобы у вас не было четких краев, следите за этим. Затем я беру белочку и края в края втушевываю коралловый оттенок. Белый чистый перламутр наношу во внутреннее веко и под бровку, подчеркиваю тем самым бров. Вы сами забираете. можете белый, можете коралловый, разные перламуты. Главное вам подчеркнуть бровь. Перламутр, коралловый, мы up forever. Кисть белочка, прямо. И подчеркиваю края наши, которые я списывала, чтобы они еще мягче уходились. Но следите за тем, чтобы вы не заходили в глубину. Стрелку темно-синюю. Зажимайте века, если вы не доверяете девочке, либо моргает слишком быстро, чтобы вы не испортили стрелкой свой макияж. Ну, вы, конечно, давайте девочки проморгаться. Для подводки я использовала кисть колоночек полтора, которая продается в художественных салонах. Прокрашиваем ресницы, также фиксируем глазик, а нижние ресницы прокрашиваю черным, тошью, наверх. Для того, чтобы у меня не было базарного варианта. Поэтому верхние цветные выбираете либо зеленую, либо синюю, либо фиолетовую, либо коричневую. А нижние обязательно черным, чтобы была элегантность. Крашу губки. Для губ мне понадобится два карандаша. Темный, светлый. Темный у меня холодный, светлый у меня теплый. Нижняя губа у меня большая. Верхняя маленькая. Я буду верхнюю увеличивать. Нижнюю оставляю такую, как она и есть. В уголочке темным. Как красить губы, каждый выбирает, как ему нравится. Либо, как его учили я, например, привыкла, всегда прокрашивать глубину, а потом уже с середины начинать. Заполняем. закрепляем умадой так на центр кубы наносим блеск делаю скуловую коррекцию матовым корректором для того чтобы не подчеркнуть текстуру у меня есть перламутровый есть матовые. Я уже делала в начале коррекции а, тоном, а сейчас я просто подчеркиваю. Затем перламутровая пудра на края. Немножко выхожу на щечки. И я румянец наносила жидкий в самом начале если помните брови я не буду темнее сделать мне и так достаточно темные по тем... по темноте только я их зафиксирую но если у вас светлые брови к примеру в конце работы остались, тогда вы смело тенями проходите кончики более темным для того, чтобы был бы объем. Моя работа готова.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 Закрепляем бумагой. так На центр губы наносим блеск. Делаю скуловую коррекцию матовым корректором для того, чтобы не подчеркнуть текстуру. У меня есть